Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. Французский футболист, один из самых дорогостоящих игроков мира, Поль Пагба, не поддержал спонсора Евро-2020 по религиозным соображениям. После матча с Германией, где французы одержали победу со счетом 1-0, мусульманин по вероисповеданию Пагба провел пресс-конференцию с журналистами. Во время общения с прессой спортсмен убрал со стола бутылку с пивом фирмы «Хайнкен». На столе остались лишь вода и бутылки «Кока-Кола». О роли ислама в жизни и своем трепетном отношении к религии футболист сказал еще года три назад. Тогда гвинеец по происхождению Пагба сообщил, что несмотря на то, что его мать была мусульманкой, он не исповедовал религию, а принял ее намного позже. Для меня ислам – это все. Это то, что делает меня благодарным за все. Ислам заставил меня измениться, понять многие вещи в жизни. Думаю, возможно, это делает меня более спокойным внутри. Это было хорошим изменением в моей жизни, потому что я не родился мусульманом, несмотря на то, что моя мама была мусульманкой. Я просто вырос таким, уважая каждого. В исламе употребление спиртного категорически запрещено. В достоверных хадисах сообщается, что пророк проклял 10 категорий людей, связанных со спиртным. Производителя, заказчика, пьющего, разливающего, несущего, того, для кого несут, продающего, получающего прибыль, покупающего, того, для кого покупают. Как вы считаете, правильно ли поступил Пагба? Напишите об этом в комментариях.